Ну как вот так можно вот а, а, громко слушать музыку? Я не понимаю. Я считаю что это водитель отвлекает. Всем привет! Отвечу на самый часто задаваемый вопрос. Почему я работаю на айфоне? Да потому что у меня 11 и 12 iPhone. И я уже настолько привык к ним, что даже на время не хочу переходить на iPhone. К тому же у меня наушники от Apple. И это очень удобно. Особенно в премиальных тарифах. В тот момент, когда наушники одновременно подключены к двум устройствам, это называется мультипоинт. Утром заехал в автопард драйв для того, чтобы сменить автомобиль с бензиновым двигателем на дизельный. После этого прошел фотоконтроль автомобиля и вышел на линию. И сразу же упал заказ в аэропорт Домодедово, который я пропустил. Это потеря времени. Пропустить. Заказ от меню. 19 баллов. Выдающий приоритет. Прямой партнер плюс 5. Платина плюс 5. Заправка через Яндекс.Про плюс 2. Рейтинг выше 4,95 плюс 4. Эксперт плюс 3. Дезинфекция машины. Сегодня в течение дня заеду и обязательно сделаю. Активность 88 баллов, рейтинг 5 баллов, уровень платина. Безналичная плата, тарифы, бизнес. Купить смену на 12 часов 2550 рублей. Еще 5 промокодов. Написал сообщение в техподдержку. Добрый день. Отправьте, пожалуйста, автоконтроль детского кресла. Первой, второй группы. Спасибо. Здравствуйте, Евгений. Добавили вам кресло. Автоконтроль должен прийти в ближайшее время. Я уже 10 минут без заказа. 4 балла. Кстати, заказ 1221 рубль. Применил промокод. 12 часов со сниженной комиссией сервиса. Буду призвание, одиннадцать минут, пятьсот девяносто четыре рубля. Где коэффициент? Например, когда заказ приходит на 11-й айфон, то звук поступает в наушник. И это несколько раз меня спасало, когда я находился не в машине. Ну и когда поступает звонок или сообщение на 12-й iPhone, то наушник автоматически проговаривает имя того, кто звонит, или текст сообщения. Что позволяет мне не отвлекаться от руля. Но после обновления Andex Pro 1.69, звуковое оповещение было то в наушнике, то в айфоне. Но сегодня пришло новое обновление 1.7, но я еще не пробовал. У вас просто указан квартал IQ а -а -а. Он так У вас будут пожелания? А -а -а -а. <сосказание> как это так? Нам нужно туда, где у нас где там, не знаю. Да, да, да iOS по отношению к Android работает с ошибками И не все функции есть Но оно совершенствуется и становится все лучше и лучше Например, недавно на карте добавили места, где нельзя стоять дольше 10 секунд Появился беззвучный режим для водителей с нарушением слуха Добавили кнопку записи для разговора мой район стал безлимитный. Но никак не могу добавить очередь заказов в аэропорту. И не всегда приходят уведомления о новом заказе, из-за чего я периодически теряю баллы активности. Но я более чем уверен, что в скором времени приложение iOS станет даже работать лучше, чем на андроиде. Здравствуйте. У вас будут пожелания? 15 минут 125 рублей. Заказ упал в очередь. Ага, о, появился. Но также есть и плюс: например, если нажал в пути на месте подачи и вдруг пассажир попросил немного подождать, то я могу включить ожидание. На iPhone очень круто работает навигация GPS стабильно работает и четко понимает, где я стою. Не нужно ждать 3 секунды после нажатия на месте, чтобы включить в пути. А в заработке над каждым столбиком указан чистый доход. Здравствуйте. Здравствуйте. пожелания? Ну как, вот так можно вот а, а, громко слушать музыку? Я не понимаю. Я считаю, что это водителя отвлекает. 15 минут, 740 рублей. Я снова отправил сообщение в поддержку, чтобы мне отправили фотоконтроль детского кресла. Но приоритете оно уже появилось. А вот в диагностике и фотоконтроле его нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут... Сюда. Да, он встал прям красиво. По-королевски. пожелания. Ну, вот если получится побыстрее. Мне так и не пришел фотоконтроль детского кресла на айфоне. И пришлось его пройти на Samsung. Работать вышел в обед, так же, как и в первый день. Потому что весь основной заработок в этом тарифе с 7-8 вечера до часу ночи. Выходить утром нет никакого смысла. Тридцать одна минута, тысяча двести шестьдесят пять рублей. Заказ упал в очередь. 24 балла. Детское кресло плюс 3, здесь детфекции машины плюс 2. Кстати, тот заказ был отменен, но мне сразу уже упал новый заказ. Так же, как и вчера, применил промокод 12-шов со сниженной комиссией сервиса. Часто спрашивают, к какому парку подключиться. Рекомендую сертифицированного партнера Эксперт Парк. Комиссия всего 50 рублей в сутки. Выплаты автоматически и без комиссии. Поэтому, если вы водитель такси или работаете в доставке, регистрируйтесь регистрируйте через сайт и копируйте мошенники. Будьте внимательны. Все ссылки и телефоны под видео. У вас будет пожелание? Четырнадцать минут четыреста девяносто рубля. Заказ упал в очередь. по желанию 20 минут 711 рублей пропустил заказ говно заказ не остановки спасибо за поездку Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Ну а только что говорил мне в наушник, здесь ограничения по времени остановки. У вас будет Заказ отменен. Я даже его принять не успел. И где он? Не понял. Четыре балла. Желание. 20 минут 785 рублей заказ в очередь упал поздним вечером я как обычно включил мой район и катал его несколько часов когда применяюсь промокод по дополнительной комиссии 10 процентов не взимается кстати я поработал еще и третий день, но снимать его не стал, так как вышел поздно, и на улице уже темнело. Не удивляйтесь, если стоимость заказа будет меньше, чем 399 рублей. Значит, этот заказ по Уберу. Там минимальная стоимость 349 рублей. 3283 балла. Это за три дня. За один заказ в этом тарифе 67 баллов. 4 февраля 13 387 рублей. 18 заказов. Комиссия Яндекса 18 рублей. Пробег 131 километр. 5 февраля 15 933 рубля. 16 заказов. Но один из этих заказов за 5 февраля. Комиссия Яндекса – 17 рублей, пробег – 163 километра. 6 февраля – 16723 рубля, 15 заказов. Также один из этих заказов за 5 февраля. Кстати, первый заказ в 14.44, последний – 23.18. То есть на линии находился меньше 9 часов. Комиссия Яндекса – 15 рублей, пробег – 214 километров. еще один промокод. Пробег автомобиля за первый день составил 277 километров, за второй день – 285 километров, за третий – 292 километра. Расход топлива – семь рублей, 1349 рублей и 1085 рублей соответственно. Общая сумма за три дня 46 163 рубля, 1840 рублей налог как СМЗ, 15 тысяч рублей аренда автомобиля, 7 150 рублей покупка смены. 3600 рублей расход топлива. Итого 18 тысяч рублей. То есть 6 рублей в день. Чистый доход. Разве это плохо? Многие писали, выкинь iPhone и купи Samsung. Не, я уже больше не смогу пользоваться андроидом, Спасибо за просмотр. Желаю всем только позитивного настроения.